Таунхаус Возможно приобретение по ипотеке Здесь чуть -чуть небольшой клубу посадить да? На две машины двухэтажный да? да. А сколько квадратных метров? 102. 102 квадратных метров 2 миллиона 600 тысяч Предшествовая отделка Стены штукатурены Свободная планировка На первом этаже Стяжки нету Получается, да еще? Вот Спрашивается, же а здесь просто нужно зарейдить финальный пол для обратно. Э -э Разводка электросети уже произведена. 102 квадратных метра, да? Да. При необходимости можно застигнуть пространство на, на пухо, но не на спальню. А -а -а -а. Отсюда выход на зону барбекю достаточно большой. Ну да, здесь порядка 30 квадратных метров зона барбекю. Второй этаж Треться. Втором этаже санузел. Да. И две спальни. Потолки порядка трех с лишним метров, да? да. Что Потолки. Что? Высота, высота. Высота. Ну, три с лишним, три Где-то в 2,90. 2,90. Санузел. Одна комната, и другая комната. А. Окно в пол, небольшой балкон. Так вот. Такой Самхал стоит 2 миллиона 600 тысяч рублей. Можно купить в ипотеку.